Доброго просветления, леди и джентльмены! Это видео будет о путях самосознания, о развитии существа от состояния зомби или голема до самосознающей разумной личности. Опять же, тут есть два подхода. Некоторые мистики считают, что не все големы способны самосознаться, не у всех есть искра души. Именно ее изначальное наличие и определяет, способность человека стать полноценным человеком, приобрести то, что называют просветлением, врубиться в происходящее вокруг, действительно понять, а не просто по какому-то шаблону повторять чужие слова. А кто-то считает, что душа есть у всех, вот будем из этой позиции исходить. Раз вы это слушаете, значит оно вам нужно, а может быть вы уже прошли это все? Homo sapiens очень интересное существо очень сильно выделяется среди всех других обитателей этого мира. Можно сказать, что он обладает разумом, а кто-то скажет, что животные тоже обладают разумом, но своим специфичным. Тем не менее, человек не вписывается в гармонию этой реальности. Он все время находится в каком-то конфликте с внешним миром, все время пытается подстроить среду под себя, а не наоборот. То есть есть явные коренные отличия нашего сознания от всех остальных. И вот мы берем как базовую идею того, что человек не совсем на своем месте находится. Эта реальность как бы не наш дом, а промежуточный пункт путешествия. Если вы исповедуете какую-то религию, вам этот подход, наверное, очень близок и понятен. Сознание приходит откуда-то из-за грани, приключается здесь а затем продолжать свой путь дальше. Соединив две эти мысли вместе, мы можем выбрать направление для пути своего развития. Уникальные пути, которые свойственны именно нашему виду. Есть вещи, которые присущи только нам. И что если предельная прокачка этих качеств приведет к просветлению? Что это за свойства? Первое ⁇ это воля. Человек способен своей воле менять эту реальность. Последовательно совершая определенные действия, мы все больше и больше прогибаем этот мир. Каждое следующее действие опирается на предыдущее. Все больше меняя его, мы узнаем все больше себя. Рано или поздно количество действий перерастет в качество. Важный момент, речь идет о альтруистичных действиях на благо мира. Другой путь – это эмоции, чувства. Любить внешний мир, любить других, любить Бога, себя, проявлять любовь или страдания, что, в общем-то, одно и то же с разных точек зрения. Путь страданий очень жесткий и самый быстрый из всех, в то же время самый опасный. Можно просто сойти с ума, не выдержать эмоционального накала. Когда твоя душа раскрыта чувством, ты живешь на полную. Вот довести это до пика и вывести это на постоянную основу. Это путь чувств. В качестве предельного примера можно рассмотреть историю Иисуса. Гестрадания не то что за себя, а за других дошли до максимума. Весьма жесткое направление. Еще один очень тяжелый путь – это прокачка собственного ума. Оттачивать свой ум до такой остроты, что он сможет сам себя сама осознать. Сначала тренировать ум анализом, синтезом другими ментальными операциями а затем направить всю мощь собственного интеллекта на понимание своей же природы. Речь идет не о просто решении каких-то задач по фану. Здесь разговор о очень сильной прокачке собственного ума. Фотографическая память, решение логарифмов в уме, многоэтажные расчеты, превращение своих мозгов в суперкалькулятор. И здесь тяжесть заключается в том, что мышление требует очень большого объема энергии. Мозг сжирает до 30% ресурсов всего организма, и это очень сильно истощает человека, если у него нет мощного источника энергии. Йоги, практикующие раджа-йогу, то есть вот этот путь ума, нашли здесь решение в виде хатха-йоги, практики телесного развития, когда полдня тренируется тело, и оно становится сверхэнергичным в тонусе. Сил настолько много от растяжки, концентрации, баланса, что эта энергия затем направляется на ментальную деятельность. В противном случае ум просто жирает все ресурсы тела и оно выгорает очень быстро. Может превратиться в хроническую усталость и просто выжит все силы, если у человека есть достаточно воли, чтобы заставить себя думать вопреки нежеланию линевого мозга думать. И четвертый путь, как мне кажется, самый органичный, во всяком случае, именно его я и использую это направление по накоплению знаний. Когда ты качаешь не механизм ума, а свое понимание. Понял какую-то часть реальности, ее кусочек, затем еще один, добавил в картину пазла. Затем еще и еще. Мало-помалу картина начинает складываться и в сознании появляется объемное понимание того, что происходит здесь. Мои пазлы вы можете посмотреть при желании, это и есть мои монтажи. Вот вам четыре пути пробуждения духа, какой выбрать, смотрите сами, что вам ближе, на начальном этапе они практикуются все в той или иной степени, просто дальше заметите, что у вас есть склонность к какому-то определенному, что-то у вас лучше заходит и больше удовольствия доставляет, Затем Просто все больше и больше времени будет требоваться на новые качественные скачки. И пройти всеми путями одновременно будет несколько затруднительно. Но это и неплохо. Все пути по-своему хороши. Выбирайте свой, может быть даже какой-то другой. Главное, чтобы ваш. Доброго просветления. Увидимся на лекциях. Институт Б. Возможно, лучший институт в этой части универсу.